Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вы на канале Строй Стройгарант Анапа. С вами я, Александр Аникиенко. Мы находимся в коттеджном поселке Звездный, где вы уже не раз видели обзоры домов. Здесь у нас будет 50 коттеджей в едином архитектурном стиле. До моря всего лишь 4 километра, до Анапы 8. Звездный 6, 130 квадратных метров, 5,4 сотки земли. Цену смотрите ниже в описании под этим роликом. Задавайте свои вопросы. Нам есть всегда что показать. Облицовка дома у нас в декоративной штукатурке. Баумит, пыль, влага, грязи отталкивающая. И в добавлен лапс. Здесь такой вот замечательный коридор. А отделка в данном доме выполнена в светлых тонах Где мы используем ламинат 34 класса Где у нас есть такая лестница замечательная, как и во всех наших домах Из бука Это самая качественная порода древесины Стоимость только этой лестницы 120 тысяч рублей Это идет в подарок Полностью вся отделка Обои, плитка, ламинат, лестница Все Три зоны теплый пол Как и во всех наших базовых проектах это зона кухни, зона прихожей и санузел. Также отдельно терраса, которая составляет 21 квадратный метр. В общую площадь она не входит. Если ее застеклить, утеплить крышу, это еще плюс 21 квадрат. Смотрите обзор этого дома, наслаждайтесь, звоните менеджерам в офис отдела продаж. Номер вы видите на экране. С вами Александр Никиенко. Задавайте вопросы. Мы на втором этаже, где у нас санузел, он, кстати, больше даже, чем на первом этаже, и три комнаты. Этот дом для большой семьи или для двух человек, но если к вам собираются приезжать дети, внуки, то это отличный вариант. Отправил их на второй этаж, и у них здесь свой туалет, комнаты, а вы спокойно живете там, никому не мешая. Смотрите нас в инстаграме, где тоже можно задавать вопросы и видеть всю актуальную информацию на сегодняшний день. С вами был Александр Никиенко, компания «Стройгарант Анапа». Пока, до новых встреч!